Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать о встроенном в Logic компрессоре а точнее о вот этих вот дополнительных его режимах. Ну, начнем по порядку. Platinum Digital, то есть тот вид, в котором по умолчанию открывается этот плагин, это, скажем так, исходная... Такая версия цифровая, то есть она так называется Digital, которая, ну скажу так, был, алгоритмы работы этого компрессора были придуманы или разработаны разработчиками, собственно, Logic То есть те, кто разрабатывали Logic, они определенные какие-то характеристики придали своему компрессору и он вот такой сам по себе существует э, со своим характером э, действия. Сейчас об этом я чуть-чуть подробнее э, расскажу. Но также они взяли за основу классические компрессоры, а точнее схемотехники разных классических компрессоров и попытались их воссоздать вот в этих разных режимах. Скажу сразу, сильных каких-то кардинальных прям отличий э, в звучании, в каком-то тембре э, вы вряд ли услышите в разных этих моделях. Э, здесь скорее речь идет именно о срабатывании компрессоров. Э, давайте поподробнее прокомментирую, что означают вот эти все э, понятия. Значит, у нас есть VCI компрессор, Voltage Control, э, э, amplification компрессоры, то есть это определенные схемы. Такие компрессоры, как правило, использовались и используются до сих пор в SSL миксинг консолях, то есть в больших микшерах от фирмы SSL используются такие вещей компрессоры. Если, например, брать какие нибудь сторонние плагины, то вот, например, на этих инструмент есть версия Solid Bass компрессора и, например, у Waves тоже есть своя версия. Это такой прям в классическом виде. То есть именно так она выглядит, этот компрессор выглядит на реальных консолях SSL. И, собственно, разработчики Logic взяли несколько моделей с разных консолей и воссоздали их вот в виде таких трех моделей. Classic, Vintage и Studio VCA. Далее у нас идет FED компрессор. Это транзисторный компрессор есть также режим studio и есть режим vintage ну наверняка некоторые уже догадались это воплощение компрессора 1176 то есть так вот он выглядит 176 компрессор <coughs> Также у меня есть видео, где я сравнивал разные типы этих точнее разные воплощения этих компрессоров в цифровом мире, то есть от разных разработчиков. Это видео доступно в базе знаний, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. То есть, так это выглядит у Waves, он здесь максимально похож на свое реальное э, аналоговое воплощение, скажем так. Ну, а разработчики э, Logic просто стилизовали свой компрессор под внешний вид вот этого компрессора. И также здесь есть э, Vintage Fat, это как бы другой чуть-чуть вариант этого же компрессора. У Waves, например, здесь тоже есть блю версия, то есть чуть-чуть другая схема Ну, то есть за, э, вся суть в том, что эти компрессоры просто работают на разных микросхемах, то есть если брать их, скажем так, аналоговые аналоговых прародителей всех этих компрессоров, то у них была разная схема а также у нас есть еще Vintage Опта, про который я не упомянул, это э, скажем так, классический LA-2A LA компрессор, э, которого тоже есть в версии Waves, и у многих разработчиков я кстати его тоже сравнивал в отдельном видео в базе знаний с разными воплощениями от разных разработчиков то есть это все основано на разных на разных схемотехниках то есть опто это на ламповой схемотехнике и оптическом скажем так детекторе превышения транзиентов фет это соответственно транзисторный датчик VC это больше voltage control то есть свои просто алгоритмы и в чем ну как бы для чего нам это нужно знать как музыкантом как звукорежиссерам у них чуть-чуть по-разному работает скажем так скорость компрессора то есть для тех кто если не совсем там, в курсе работе компрессора у меня кстати есть подробные подробный курс на эту тему просто о сложном динамическая обработка советую посмотреть если вы подписчик пакета максимум там есть у вас доступ к этому курсу но так или иначе в целом скажу что все компрессоры несмотря на то что выполняет одну и ту же задачу и например с точки зрения эти брать этот плагин то здесь принципе в разных моделях в целом одни и те же настройки ну те же возможности да по настройке все равно несмотря на вот эти все параметры компрессор чуть-чуть работает э, всегда по-разному то есть в чем может быть разница в первую очередь в скорости работы то есть что, что значит скорость работы мы э, как устроим компрессор мы ставим какой-то порог срабатывания например на минус 20 децибел если сигнал превышает этот порог на какое-то количество децибел то дальше этот этот этот превышаемый Превышаемое количество сигнала делится в соотношении вот, 4 например, к одному в данном случае или в каком-то другом соотношении. И, соответственно, сигнал становится тише. Это как бы понятно. Теперь, для чего нужна атака-релиз? Это, собственно, есть скорость компрессора. То есть, если у нас атака стоит 0, то у нас сразу происходит компрессия. То есть, как только сигнал превышает порог, тут же происходит компрессия. Как только сигнал, скажем так, перестает превышать порог, у нас происходит релиз. То есть, у нас отпускается компрессии происходит но несмотря на то что здесь есть э, точные значения в миллисекундах все равно компрессоры все немножко обладали с таким своим характером и не всегда не прям так четко, что 5 миллисекунд, это значит 5 миллисекунд срабатывания. И, конечно же, схемотехника, она таким прям суперточным цифровым значением не поддавалась. И она немножко где-то тормозила. Например, оптический компрессор считается самым плавным именно из-за своей такой, скажем так, тормознутости, потому что он не очень резко срабатывал на пике какие-то внезапные и не сразу быстро отпускал сигнал после того, как он перестал превышать порог. Вот. И в этом случае, например, вот, э, la 2 h считается таким очень мягким обтекаемым компрессором, который часто используется на какие-то партии типа э, мягкого балладного вокала или каких-то там скрипичных партий обтекаемых, или например, фортепиано, где нужно просто общую, э, общий саунд держать под контролем. То есть не отдельные какие-то ноты, отдельные какие-то проблемные там, всплески и динамики, а именно общую, общую, общую динамику всего трека на протяжении всей композиции держать под контролем. И вот для этого лучше всего подходил оптический компрессор и до сих пор справляется с этой задачей и вот разработчики logic решили внедрить вот эти мелкие алгоритмы мелкие изменения вот в эти модели но опять же еще раз повторюсь каких-то прям супер кардинальных изменений вряд ли вы услышите или заметите здесь все-таки нету э, какой-то прям такой явной сут, различной сатурации то есть здесь есть конечно встроенный вот этот дисторшн это дисторшн секция, но она у всех моделей одинаковая. То есть здесь просто добавляется такой некий э, подкрас. Он работает и на цифровой версии, то есть такой некий дисторшн э, с разными алгоритмами, который просто чуть-чуть э, повышает э, гармоническую составляющую этого компрессора. То есть он начинает чуть окрашивать сигнал. Давайте послушаем на примере у меня здесь э, установленного на рабочем барабане. То есть я оставил немножко атаку, чтобы рабочий был более такой пробивной. Сейчас я уберу Distortion. Если я включу, то сразу слышно такой более подкрашенный звук. Ну и он становится чуть громче, поэтому я сейчас приберу громкость, чтобы она нас не отвлекала. То есть благодаря компрессии, в данном случае быстрому релизу, у нас чуть-чуть подчеркивается звук э, струн от э, пластика у рабочего барабана, вот если обратите внимание. То есть тут чуть поменьше их. А здесь этот такой шорох, он гораздо более выявлен. Ну, можем сделать релиз чуть помедленнее, чтобы не было вот такого явного. Вот, и с этими настройками я сейчас попробую попереключать э, разные режимы и посмотрим, что будет меняться. Вот, к примеру, здесь у нас происходит меньшая компрессия. То есть, несмотря на то, что параметры здесь состоят такие же, компрессия у нас э, гораздо меньше. Здесь, например, несмотря на те же настройки, чуть-чуть атака лучше про проскакивает, то есть барабан рабочий барабан не так сразу давится, как в цифровой версии, а чуть-чуть с таким небольшим запозданием. Посмотрим следующий вариант. Здесь у нас нету настроек атака-релиз, то есть они фиксированные. Ну и компрессия здесь другая то есть здесь нужно с чувствительность понижать порога следующий вариант то же самое И как мы видим, этот вообще практически не реагирует компрессор, потому что, как я и говорил, он э, немножко, скажем так, тормозной. То есть он более обтекаемый, он, он работает не на какие-то конкретные всплески, а он скорее работает на общую какую-то динамику. То есть то, о чем я говорил, и вот здесь видно, что быстрый рабочий барабан, он просто не успевает поймать, ну потому что он ему как бы не очень интересен, потому что это такие моментальные какие-то всплески, а этот компрессор больше подходит для каких-то обтекаемых партий. То есть вот, собственно, на с теми же самыми настройками мы переключали режимы, и их звучание чуть, чуть меняется. А, то есть, как что с этим теперь делать? Ну, опять же, экспериментальным путем просто. А -а -а Оперируйте конечным результатом. То есть, э, тут не обязательно прям вот себе давать отчет, что я должен обязательно только вот эту вот сейчас модель использовать. А вот сейчас я хочу вот эту вот только модель использовать. То есть именно оперируйте конечным результатом. Попробуйте разные настройки. Вот, как э, в данном примере я попробовал на рабочем барабане. Э, Попробуйте и оставьте тот вариант, который вам кажется в, данный, в данном контексте, звучит лучше всего. То есть для этого вам разработчики Logic и дали нам всем а, вот эти возможности для выбора. То есть просто для экспериментов. И со временем а, вы сможете выработать какие-то уже привычные а, моменты, что, например, на рабочем вам больше нравится, как а, звучат там, вот этот а, <coughs> вариант компрессора а например на вокале лучше звучит вот это то есть это все нужно экспериментальным путем под свои вкусы под свою музыку определить но спасибо разработчикам что в принципе дали нам такую возможность то есть без использования сторонних каких-то плагинов от сторонних производителей где более детально воссозданы а, те или иные модели классических компрессоров а, попробовать чуть-чуть вот эти разные характеры компрессии а, ну что ж на сегодня это все в этом видео. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а как еще раз повторюсь, если вы хотите подтянуть знания о работе компрессора в целом, то обязательно зайдите у себя в кабинете в раздел «Видеокурсы» и там посмотрите просто о сложном, в котором я как раз рассказываю о динамической обработке звука так таковой. С вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!